ломуйтесь это нормально. Маси дитя и доктора наук. Вставай с дивана, хоре липнуть ютуб. Скажи жиру на животик пока. Вставай с дивана, пока не отбежал бока. Эй, малыш, бери под руку, маму, балдеешь, прыгаешь. Она танцует сам бы, у скала лазар здесь. Рок-дром. А для гимнасток кольцо и полотно yeah. Крути педали, броу, здесь чистый дофамин Научу делать сальто, Константин и <плес> Данил Хувырок назад, бланш, фляк, рандат А может все подряд, и далеко, брат Баламутить, баламутить, время баламутить Время, время, время баламутить Баламутить